или надо сразу найти покупателя и участвовать от его имени. Самый лучший вариант для вас – это приобретать имущество сразу на имя покупателя. Вы находите объект, чтобы заинтересовать клиента выкладываете его на сайты продаж, далее принимаете звонки и отвечаете на вопросы заинтересованных лиц.